Этот кургузый силуэт должен быть знаком почти каждому россиянину. Если во дворе показался такой экскаватор, значит из кранов скоро перестанет течь вода. Ведь колесные машины серии ЕК всегда были излюбленной техникой коммунальщиков. В 1996 году Екашки оказались весьма своевременной разработкой, но позднее появились более совершенные модели. А сейчас, в разгар западных санкций, Тверской экскаваторный завод решил возродить выпуск коммунальной классики. Реинкарнировавшиеся ЕК-14 и ЕК-18 теперь называются Е-145W и Е-185W соответственно. Им достался современный кабинный модуль, а также слегка подретушированная внешность. Но главное здесь — полностью отечественная компонентная база. Как уточняет газета авторевью, рама, ведущие мосты, механизм поворота, коробка передач и раздатка — собственного производства. Кабину, стрелы, ковш и часть гидросистемы также делает ТВЭКС. Неимпортнозамещенными остаются только мелочи, автономный отопитель и бершпехер и система централизированной смазки Линкольн. Но очевидно, что всему этому вскоре найдется адекватная замена. Двигатель белорусский ММЗ-245. Неубиваемый тракторный агрегат оснащается механическим ТНВД, а выдает всего 105 сил, поэтому максимальная скорость возрожденной якашки всего 20 км в час. И еще на стреле экскаватора вместо привычного ТВЭКС написано UMG, что означает объединенная машиностроительная группа. Именно к этой компании Тверской экскаваторный некоторое время назад перешел от группы ГАЗ. И продолжая тему смены собственников, известный автопромышленник Вадим Швецов неожиданно вышел из автомобильного бизнеса, сообщает Коммерсант. Причины такого решения остаются неизвестными. Уточним, что компании Solar Auto господина Швецова принадлежали Ульяновские автомобильный и Заволжский моторные заводы, а также несколько совместных предприятий с Форда, Маздой и Судзо. Новыми собственниками этих активов стала новообразованная фирма Alter Invest. Которая оказалась учреждена топ-менеджерами самого Солерса. Это Николай Соболев, Зоя Каика и Виктор Хвесеня. Самую большую долю получил гендиректор ВАЗа Адиль Ширинов. А ведь именно он полгода назад публично заявлял об остановке проекта модернизации Патриота и неспособности ВАЗа самостоятельно разработать современную машину.